Всем привет, с вами Вадим. Мы продолжаем проходить сюжет в Emperion Galactic Survival версии 1.7. Всем приятного просмотра. Итак, значит, мне теперь нужно отправляться на какую-то обожженную планету в этой системе. И на орбите той планеты должен быть астероид. Скорее всего, вот эта -то планета... так что здесь сможем интересного найти так, описание здесь ничего особо не понятно но я предполагаю, что нам нужно лететь в эту сторону давайте будем прыгать Я сканирую несколько пиратских кораблей и Zyrax в этом секторе. Но мы должны быть осторожны. Давайте посмотрим, куда нам нужно Money Corporation. Ну я думаю, скорее всего, сюда. Так, давайте притормозим полностью. Будем лететь и. Также нужно сканировать все, чтобы нас не застали врасплох. Встретимся возле астероида. Вот я уже подобрался к самому астероиду. Надеюсь, меня сейчас первым же залпом не снесут. Так, давайте отключим турели, пускай не стреляют в задней части докерного судна имеется посадочная рампа это будет хорошая отправная точка также я здесь вижу некоторые ресурсы которые я смогу покопать и пожалуй что с этого я и начну в любом случае нужно у них хоть какое то количество ресурсов спереть радиация бьет Интересно. так у меня ведь есть усилитель космос есть так я понимаю что это докерное судно в его задней части должен быть вход посмотрим, узнаем ли мы что-нибудь ценное из этого архива ну, в задней части докерного судна скорее всего вот то, что я ищу турели Наверное, здесь я пока еще не вижу. Оп. Так, а кто по мне начал стрелять первым? Ай-яй-яй-яй-яй. двоих вроде бы убил а давайте попробуем из лазерной винтовки пострелять я тут с собой вроде бы брал или же нет, скорее всего нет так, минус еще один боевой робот Так, роботов убрали, давайте посмотрим, что мы с них сможем поднять. Патроны. Пистолетные патроны. Так, а что будет, если нажать вот эту штуку? Так, там есть робот. Нету робота. Так, а спавнеры здесь есть какие-нибудь? Колбаса? Круто. И шкафчик с броней пустой. минус турелька э, что-то я не заметил клан пиратов у меня с ним тоже рушится репутация хм. так интересно у тебя есть таблеточка и найти кипер кто такой кипер короче кого-то нам нужно найти что у нас тут есть мясо так у меня даже аптечка какая-то есть на самом деле это очень хорошо в притык расстрелял. Как-то я эту игру не понимаю. То они мне дают убивать своих э, вот этих ботов, NPC-шки тупо в притык. Безнаказанно, можно сказать. А то за какой-то километр убивают э, можно сказать с одного выстрела. Надеюсь здесь чего опасного не будет Тут у нас что? Большая топливная ячейка Это круто Турели не видно нигде Так здесь у нас спуск тоже где-то нету. Хм. Ну, здесь я скорее всего уже был. Так, а ну давайте посмотрим, может быть этот переключатель все-таки что-то может изменить. ничего хм. а, так, сюда ведь мне вроде бы нужно было идти тут я же турельку расстрелял ну вот, как я и говорил с двух попаданий Вот, давайте теперь попробуем этих чуваков из винтовочки расстрелять. Так, двоих нету. Это уже хорошо. По-моему, я одному в голову попал, и он все же с первого выстрела не умер. Ну, возможно быть немножко поаккуратней так аптечка еще одна замечательно так скорее всего здесь нас будет уже кто-то Есть одна турелька. Ха, все же убил. Так, теперь... Ай-яй-яй-яй. Убегаем отсюда. Берем винтовочку. Хм. Вы видели? Значит, я по нему попасть не могу. Он по мне легко. Так, это мы скушаем. небольшое улучшение тяжелое вооружение еще один труп что-то я заметил что так вот лазерная винтовка у нас есть в последнее время что-то перестали появляться спавнеры Давайте попробуем не с лазерной винтовки Пострелять Так Там есть один зиракс А ну хм. Интересно Так что у тебя есть. Тут ничего интересного. Так, вот у нас лестница есть, если что. Э, получается, прыгать не обязательно. А ну. Тут пока что вроде бы пусто, насколько я могу наблюдать. Вот. Одна жертва уже есть. Хм. Вот еще жертвы появились. Ну. ну, давай. Давай. Перезарядочка. Там еще один робот должен быть Где-то Так, здесь пока что нормально все Пистолет, ну, ценные здесь металлы Пистолет тот мне не нужен были бы патроны еще какими я стреляю было бы тоже неплохо ай-яй-яй-яй-яй больно это у нас там что такое турелька наверное эх Скорее всего придется м, делать вот так Все, турелька была, теперь турельки нету. Патроны Патронов у меня уже очень много и, пожалуй, нужно э, больше их израсходовать. Минус два робота. Так, надеюсь их было здесь только два. Патроны, патроны. ай-яй-яй ну давай нападай Вроде бы еще. Да, вот еще один паучок ползает. Давай, давай, давай. Есть. Так, что у нас тут интересного? О, такие контейнеры я люблю их места не хватает что можно было бы сбросить ладно я сюда тогда вернусь так кораблю я доступа не имею это очень плохо нужно будет его подогнать так давайте немножко полетаем он я вижу Ну, турелька по мне даже не стрельнула. Смотрите, сколько нужно патронов выпустить в этого маленького паучка. быстрее, а, вот так. Нужно одну аптечку скушать. Не понял, что это за звуки такие. И, скорее всего я случайно залетел Какую-то комнату, куда я не должен был залетать. Да, в целом так и получилось. Теперь остался мелкий паучок, по которому попасть очень тяжело. Хм. ай ой, -яй, яй яй яй Перезарядка. сколько же здесь этих тварей да, скорее всего нужно сделать вот так ну, либо же вот так Даже же вы разбежались так, отлично да, здесь вот этой вот мелкой твари очень много так, э -э, тут по-моему все давайте осмотримся, может быть здесь будет что-нибудь полезное но я ничего не наблюдаю. Давайте, значит, возвращаться. Здесь был Патрон. Вот так. Давайте посмотрим, что у меня там с броней. Что-то я не пойму, как ее покоцали. Ну, совсем, в принципе, немножко. <паслужит> так, один упал. Это у нас что? М -м контейнер. <паслужит> Давай, падай. умер и опыта уже даже не дает походу я уже максимальный уровень набрал да что-то не открытое введите код а какой код Ладно, тогда это у нас будет В следующий раз Когда мы код узнаем По-моему, я и шел по этому коридору Потом свернул Давайте посмотрим, что в... я иду этого коридора Ай-яй-яй Ну давай, умирай уже Смотрите, а вот их выстрелов даже можно немного уворачиваться, если они достаточно далеко. М да, довольно много топлива пропадет. Отметки у меня здесь никакой нету, к сожалению. Так, получается, единственное место, куда я не могу попасть, это те двери, к которым надо набирать код. Давайте тогда полетим туда. Хм. Код здесь цифер должен быть, я так понимаю. Так, по-моему там где-то в начале были еще какие-то таблички, может там код будет указан. Не вижу ничего. Хм. также пока ничего не видно так вон турелька стоит там я еще не был Аптечку давайте кушать. Так, аптечка. Есть. Да, все же, конечно, убили. Так, давайте разбираться с теми с зироксами. в любом случае нужно перезарядиться минус один минус еще один ну давайте их осматривать аптечки я заберу по любому Смотрите, две аптечки использовал и в целом я их возвратил. Так, здесь у нас пароля нигде не указано. Да, сколько здесь всего интересного есть. Давайте сброшу я пока что нам не нужно. О, у меня ведь есть огнемет. Он очень хорошо работает против той мелочи. Только я вот не пойму, почему я его не использую. Вот, медный слиток. Его я тоже заберу, потому что у меня меди нету. Я не смогу производить патроны под дробовик. А в окрестностях накопать негде. Тут ничего интересного. Порошок магния, штурмовая винтовка, вот еще медь. Ну, ладно, а теперь куда? Где мне узнать тот пароль? А может здесь где-то наверху быть еще какой-то проход? да нет, не наблюдаю архив систем менеджер 3202 ну, давайте попробуем эти цифры ввести 3202 так по-моему сюда Ну, пробуем. 3202. Неверный код. Ладно, друзья, я пока поищу код. Когда найду, я вам обязательно покажу. Вот я, знаете, которую какую вещь обнаружил? Вот здесь, получается, можно пролететь дроном. И что я здесь обнаружил? Ну, давайте пролетим. Во-первых, здесь у нас есть какой-то контейнер. Во-вторых, можно здесь куда-то лететь. Мы попадаем в комнату. Вот изначально здесь и вон там двери были закрыты. Я когда приблизился к вот этим вот штукам, вот сюда так залетел, здесь дверь открылась. И какая у меня появилась, появилась мысль, может быть, давайте попробуем инструмент выживания сделать. Прокопаться сюда, если получится. Так, я отсюда прилетел. А, кстати, смотрите, здесь дверь открылась. Ну, давайте попробуем теперь пройти тудой. Но все равно я хочу прокопаться, чтобы залутать тот контейнер. Давайте используем вот такой бур. Надеюсь, прокопаться я тут смогу. Да, смотрите, можно. Так, а где контейнер? Так, а у нас тут топливо, пистолет, еще медь. Да, нужно будет это забрать, но, скорее всего, я заберу это уже за кадром. А сейчас давайте поднимемся сюда и, наверное, прочтем то, что тут написано. Архив Великого Собрания. В стенах этого здания хранятся архивные записи Войны Молчания. Построен, дол, построен дом Абисала, построен домом Абисала под эгидой Академии Безмолвия Когтя, совместно с высшим командованием Зиракса. Рассказать тем, кто придет после нас, о борьбе тех, кто увековечен здесь, в борьбе с величайшей угрозой, с которой когда-либо сталкивалась эта галактика. Посмотрите, как мы боролись, чтобы осветить самые темные дни светом науки для светлого будущего. Так... Дальше... Скорее всего тут... Технический отчет. Ошибка. Повреждение под структурой архива. Ошибка. Соединение с внешними узлами данных потеряно. Ошибка. Беспроводное устройство, поставляющее пакет языкового перевода. Ошибка. Работа в режиме пониженного энергопотребления. Ошибка. Соединение с западным атриумом потеряно. Ошибка. Незарегистрированное устройство подключено к дверной панели западного атриума. Ошибка. Куратор в спящем режиме. Ошибка. Внутренние часы не могут быть откалиброваны. Ошибка. Время по умолчанию 0.0.0.0. Ошибка. Архивы закрыты с 22.00 до 8.00. Ошибка. Согласовать разницу во времени. Ошибка. Ожидается решение. Предупреждение. Ручное управление дверью назначено на эту панель. Коснитесь этой панели, чтобы разблокировать все двери архива. Сканирование. Обнаруженное постороннее устройство. Чтение предустановок языка. Устройство перевод дисплея на Тиранский галактический стандартный Субформальный английский Так, ну и что дальше Так, к этой панельке я по идее прикоснулся Открылись вон те двери Так, опять-таки здесь наверху ничего нету Внизу как бы тоже там было написано, что откры... откроются все двери архива. Кстати, он был один из переключателей, я его активировал. Так, здесь в целом ничего нового нету. Так, давайте посмотрим, может быть где-то что-то еще открылось. Я опять хочу облететь всю эту конструкцию, всю эту постройку, дабы ничего не пропустить. Так, здесь все закрыто. Здесь у нас тоже ничего нового не появилось. Тут как бы тоже. Так, отсюда я, по идее, пришел. Понятно, там ничего нового нету. Так, давайте пролетим здесь. Может быть, тут еще что-то новое откроется. Ничего. Так, а тут у нас что? Так, тоже пусто. Так, и где же мне искать этого самого кипера? Друзья, вот если по шары. Э, с меня пример не берите. Вот в этой комнатке, в которую я только зашел, и здесь, оказывается, есть еще одна дверь. Так, и центральную, чтобы открыть. Здесь, Ну на крайней... Как мы видим, она просила пароль, а среднюю нажал... И оно зашло сюда так планеты планеты потерянные в этой галактике так здесь у нас планеты потерянные в галактике хм, здесь и история Друзья, если вы хотите, чтобы я все это прочитал, напишите в комментариях. В начале следующей серии я это обязательно почту, если вы попросите. И здесь вот у нас есть импер. Так хранитель имперского архива дома Эбисел. Добро пожаловать в имперский архив Славного дома Эбисал. Чем я смогу вам помочь? Чем я могу служить вам? Значит вы должны быть хранителем этих архивов. Да, в самом деле, я скромный хранитель архивов славного дома Эбисал. И хотя вы, кажете не принадлежите к числу моих создателей, вы достопочтенный хранитель посоха управителя. И у вас также есть печать дома Эбисал. Пожалуйста, простите мое непростительное невежество. Ваше превосходительство, чем я могу служить вам? Есть ли в архивах информация о терминах Void, Tej или Прародитель? Боюсь, что в этих архивах нет информации о Ваше превосходительство. Информация о них может храниться в других архивах. Но в настоящее время я страдаю от длительного отключения от имперской архивной сети. Тогда не важно, можете ли вы вместо этого рассказать мне что-нибудь о наследии? Конечно, ваше превосходительство. Термин наследие используется для описания сущности, способной заражать биологические существа и преобразовывать их в зараженную но разумную версию. Так называемые инфицированные не страдают от голода, жары или холода, могут дышать или жить в космическом вакууме или в местах с сильным излучением. Первый контакт с зараженными был зафиксирован незадолго до Войны Безмолвия, которая началась 1300 лет назад. Что такое на самом деле это наследие? Научные отчеты, сделанные во время Войны Безмолвия, указывает на то, что наследие – это полуматериальная сущность, связанная с некоторыми структурами в реальном мире. Обычно эти структуры содержали определенное количество элемента пентоксида, прежде чем они были преобразованы в какой-то радиоактивный инопланетный металл, данные отсутствуют. Само наследие – это не сумма всех трансформированных биологических существ, находящихся под его контролем не как пчелиный улей, а сумма энергии, которую он украл у них. Точный метод этого процесса кражи не был найден, но, но исследования показывают, что заражающая частица каким-то образом переносит энергетический дух лю, любой высшей формы жизни в локальный резервуар сущности. Локальные пулы объединяются в ядра улья, когда? Ядро достаточно сильно, создается локальная сущность, называемая коллективным разумом. Затем этот коллективный разум пытается войти в контакт с другими ульями в соседних мирах Нексуса. Он также рассылает корабли, которые засевают частицы наследия в новых мирах. Было обнаружено, что частица наследия может заражать только высшие существа но не животных или низшей форме жизни. Частица действительно заражает низшие формы жизни, но умирает, не получая контроля и не имея возможности трансформировать их. Однако контроль за, инф... за, инфицированную... за инфицированными высшими формами жизни – это побочный эффект. Они используются как пушечное мясо для наследия. Ульи не ослабляются при смерти этих зараженных. Это только замедляет распространение частиц наследия. Эта особенность использовалась Гасти и Ксену для оружия бесконечных форм жизни, БФЖ, созданного Серду, после неудачного уничтожения нескольких планет обычным оружием. БФЖ был развернут во многих мирах, создав бесчисленное множество неразумных низших форм жизни. Теория заключалась в том, что наследие можно высушить или, по крайней мере, отвлечь, заставив затрачивать все больше и больше усилий, чтобы компенсировать потерю его частиц наследия, в то время как обычное оружие разрушает их ульи. Эта стратегия, похоже, оказалась успешной, поскольку наследие было отброшено на край галактики. Официально война безмолвия закончилась 900 лет назад. Есть ли доказательства того, что наследие было уничтожено? Боюсь, эта информация была удалена из архивов, ваше превосходительство. Информация недоступна. Интересно, вы можете рассказать мне что-нибудь об империи Зиракс? Славная империя Зиракс была основана около 800 лет назад после того, как предательство Талон прив... привело к гражданской войне. В результате собранная Талон Зиракс в результате собрание Талон Зиракс было распущено и родилась империя Зиракс. Она была основана самыми влиятельными домами Зиракс. Ксену, Гасти, Родос, Эпсилон, Серду и Эбисал. Первая императрица была членом дома Серду. Вначале это менялось почти с каждым новым королевством, королевским избранием. Однако, последствия... Однако последние два столетия императрица всегда была членом дома Эбисел. Хм, не могли бы вы рассказать мне больше о предательстве Талон? Еще до войны безмолвия Зиракс выполняли всю грязную работу для объединения талон Зиракс. Когда война безмолвия подошла к концу, Ксену обнаружил доказательства того, что Талон мог намеренно инфицировать войну чтобы ослабить дома и захватить власть. Специалисты Гастия выяснили, что Талон использовали ту же технологию, что и корабли наследия, и что они, похоже, пришли из того же места за пределами этой галактики. Верховный суд домов решил, что после того, как уляжется пыль войны, лишить сил этих предателей во благо всех биологических существ. Большинство Талон не избежали заслуженного наказания и были порабощены или отправлены в резервации. Поступали сообщения о том, что флот беженцев скрылся в глубоком космосе. Славная Империя Зиракс прекрасно знает об этом и всегда готова противостоять их атакам или чем либо, или чем -либо еще. Хорошо, я думаю, что слышал достаточно. Есть ли возможность скачать этот архив? Это может сделать только член дома Эбисел и хранитель посоха управителя. Пожалуйста, поместите оба знака различия в сканирующее устройство перед собой. Так, установить посох и печать. Разрешение принято. Готовится загрузка полного архива в посох управителя. Шифрование квантовыми свойствами печати дома Эбисел. Загрузка займет несколько минут. Скачивание начнется через 3, 2, 1. Торопитесь. Так, и что это было? Собираемся в компанию. Почет 10 вражеских сигнатур. Вам нужно найти врагов в комнатах архива и убить их, прежде чем они смогут уничтожить архив. Давайте попробуем это сделать. Хм. Закрыто. Так, одного завалили. Так, получается уже двое. Трое. Эта собака будет читаться? Так, нужно скушать аптечку. Собачка. Так, все же добили меня. вот зероксы так получается еще три зерокса осталось Оп, он одного я уже обнаружил то, что они начали дергаться, когда урон получают, это очень хорошо. <звы> <звы> а собака меня догрызла. Загрузка завершена. Этот архив. Э успешно скачан спасибо за ваш визит сетевой экран хранитель персонал так хорошо так трупы зирокса уже походу пропали да не все на амбассадор э, похоже здесь все а, вот кстати портал не активен хм. как его активировать на этом дорогие друзья я с вами буду прощаться сейчас за кадром я залутаю полностью эту эту базу и буду лететь на амбассадор